наши встречи, наше совместное общение, обмен опытом, и вот мы и вот уже второй день, как зашли на автономный, скажем, режим, и кто-то еще сегодня был на костылях, кто-то вчера уже зашел на сухих, я сегодня еще а, на соках, и вот с этого момента, когда у нас начался эфир, я уже точно зашла на сухих и думаю, что скоро буду с вами делиться, но ну, и